Для того, чтобы начать работать с Гидро, вам необходим торговый счет на RoboForex. Ссылку на RoboForex и партнерский код вы найдете в описании, либо его вам предоставит тот, кто пригласил в Гидро. Счет открывается достаточно просто. Наводите на счет, торговый счет, кликайте, открывается панель регистрации торгового счета. Выбираем. Реальный, но он автоматически будет стоять уже реальный. Торговый терминал нам нужен MetaTrader 5, потому что гидро сейчас только на пятом. Тип счета у нас MT5%, процент. это если у вас от 150 вы пока на минималку заходите. Если больше, то можете выбрать другой стандарт, например, если у вас там 15 тысяч долларов. Хеджи, хеджинговая система – да, валютная счета – USD, кредитное плечо – 500 следующие параметры пароль э, Этот первый пароль нужен для того чтобы управлять этим счетом следующий пароль пароль инвестора нужен для того чтобы наблюдать за этим счетом это может пригодиться для сбора статистики на сайтах либо предоставить другу посмотреть что у вас тут творится на счете с созданием счета там дальше подтвердить и вроде там все просто в дальнейшем вам необходимо пройти верификацию и подключиться к партнерской программе. По-моему, там только ставится галочка, и все начинает работать. И у вас появляется еще один счет, он аффилейт, вот такой вот. И счета ваши посмотреть можно. Мои счета. После того, как вы создали партнерский и обычный счет, вы их увидите в моих счетах. И их номера... Отправьте либо мне, либо под кем вы находитесь в гидре Если вы все сделали верно и вы перешли по ссылке от гидры У вас будет здесь написан спешл Партнер спешл Это значит, что у вас расширенная система партнерского вознаграждения До 5 линий И собственно, вы будете лучше получать от этого всего Необходимо верифицироваться Возможно верификация понадобится раньше, может быть нет ну, в общем, верифицируйтесь, там несложно, там всего две страницы э, паспорта, прописка и обычная. Ну, по крайней мере, я паспорт свой обычный отправил. Для того, чтобы проверить, кто э, под вами, если вы, э, вы хотите увидеть своих привлеченных клиентов, нажимайте партнера, нажимаете на привлеченные клиенты, появится статистика, там вы смотрите. Здесь, в принципе, ничего выбирать особо не нужно, но тут достаточно все интуитивно понятно, и вы всех увидите. Вам назовут номера, вы сравните, есть ли они у вас тут. Если все хорошо, то едем дальше. Если нет, то необходимо сказать партнеру, чтобы он обратился к в техподдержку, чтобы переделали именно под вас. Это если вы пригласили партнера и не видите его счетов, если он создал их. На этом все. Пока.